снег и все прекрасно, и все печали где-то позади, и наши встречи вроде не напрасны, и радость встречи где-то впереди. Наши позади И мы с тобою ждали Этой встречи Надеялись она Произойдет Сейчас наступит этот вечер И радость встречи к нам с тобой придет Я чувствую